Или не было ее здесь? Нет, точно не нет. Ага. Или... Когда я ходил здесь, я мог просто не замечать. Ну что? Ага. Там же... Там же ничего нет. Там вообще ничего нет. Надо будет тогда, когда... Открыть эту дверь. Хотя она, походу, приварена. Тут вот прям видно всё ну Но... Дверь открыта? Не понял. Так. Тихо. Так. Ой, не понимаю почему тогда двери были открытыми ну, нормально я так смотрюсь ну хорошо посчитаем это как за непредвиденное обстоятельство ну ладненько уже ночью я открою эту дверь но для начала нужно подготовиться так в принципе уже ночь и все вещи я подготовил. Это кислота, если вдруг не смогу молоточком или же ломиком вырвать эту дверь ножик, если вдруг придется не стрелять, а в... с ножами драться ладненько. Так, пробуем так постучать. Ну как и ожидалось, звука не будет. Может, как-то. Давай! Давай! Ах. Есть! Тяжелый, капец! Так. Ну, ничего. Тут же. Тут просто ничего нету. Может, тут как-то можно выбраться. Я только что провалился поток Земли? Ты кто такой? Да, твоего Иди отсюда, как ты вообще попал. Хм. Прости, что отвечаю вопросом на вопрос. Ты... Вообще... Кто и... Как ты? Подожди. Подожди-ка. Нет. <slurred> все. Теперь тебя больше нету в живых. Убийца. Но я сейчас не понимаю. Потайной проход. Зачем нужно было убивать, убивать, даже не спрятав труп? Стоп, парни. Где еще двое? Ушли куда-то. Куда? Говори. Мне важно знать, куда они ушли. Ты за помел, Я Не знаю Бон. Не знаете. Ладно, я тогда вызвала полицию. Я что, не надо, подожди. Чего ждать-то? Я уже нашел убийцу. И. А, он больше не жив, Он больше не живой. В смысле? Да в прямом. А, Это был обычный крестьянин к зеленой накидке. Прятался Вон в том доме. И не выходил вообще даже на связь. Никуда просто. <связывая> ну, как это уж Не знаю. Но... Главное то, что я его нашел. А я вызываю полицию. Уже к утру они будут здесь. А так можете здесь остаться. И даже эти вещи не пригодились мне. Ну, только единственный ломик хорошо сгодился. Так. Так, ладненько. Окей, окей, окей. Уже к утру полиция будет. Здесь. А, точно. Еще же нужно, нужно же позвонить. Ладненько. Так. Ой, ой. Короче, ладненько. Уже 9 часов надо бы идти. Как мне сказали по телефону, когда я вызывала, что полиция прибудет уже в ровно в 9.00. А я на 18 минут опоздал. А, здравствуйте. А, с кем это... Кто командир вашего отряда? А, командир одежды. В смысле? То есть вас просто вы, вас просто выслали сюда? Да. да. Все правильно понимаешь. В общем. Секундочку. Понял. В общем, ребята. Спасибо, что задержали того. Зельеоналожитель, я не думал то, что он настолько способен сделать своего двойника робота. Но, я же в него выстрелил, и звук железа не было. Получается, это наш прошлый инженер, который мог сделать роботов, как и человек. В общем, не отличишь. То есть... А, ну я понял... Ну, все-таки что все-таки задержали, зачистите тут все. Проверьте сюда мельчайших камушков. И, в принципе, я доложу вашему начальству, что вы справились с работой. Ох. Ну что ж, ребята, это был финал третьей серии нашего миниатюрного фильма «Убийство охранника президента Майнкрафта». Конечно, понимаю, что могло вам что-то здесь не понравиться, что-то вам было в каких-то моментах смешно, а может просто смотрели, смотрели и досмотрели до да, этого конца. Ну, в принципе, в принципе, я постараюсь сделать еще один такой, только чтобы он был интереснее, и с еще одними игроками, чем с ботами. Ну, так, давайте я вам покажу, как вы, какие моды участвовали во всем этом ферме. Первый мод это на ноутбук, роутер, принтер, сиденья, геймерские флешки. И чтобы собрать там, ну, роутер, принтер и компьютер. Дальше, это декоративные такие блоки, звонок, там, ванная и все остальное. Дальше... Двери. Э, та, самая лоба, лоб, та самая дверь, которая вот в том домике была. Также этот мод делает так, что... Сейчас, подождите. Надо бы найти. Вот, видите? Вот, плавно она открывается и закрывается. Дальше это призрачные блоки. Дальше это Тричганс. Мод добавляет оружие, пистолеты, автоматы, броню, блоки и патроны. Дальше мод на автомобиле. Вот на вот эти вот. Здесь их еще, конечно, куча. У меня на канале, по-моему, есть обзор на этот мод. Я, возможно, ставлю подсказку. Вот где-то вот здесь вот она должна высветиться. Вот тут вот. Дальше это... NPC-мод. Я обычно использую только вот это вот, чтобы сделать какого-нибудь NPC. Вот, например, здесь есть дедушка там, например, вот охранник, этот солдат, солдат, солдат. Вот, кстати, наш охранник. Так, все. Ну и, в принципе, это все... В сборке модов, которые участвовали в этом миниатюрном фильме. Ну что ж, с вами был Сосори. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И да, меня давно не было. Так что всем пока.